Всем добрый день, с вами Этери, и сегодня у нас в гостях новый спикер нашего сообщества Сергей Куделько. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите мне вас представить зрителям. Сергей – маркетолог-практик, продавец и бизнес-тренер с 11-летним опытом. Он эксперт в маркетинговых стратегий и воронок от клика до продажи. Практические навыки, проверенные инструменты, полное сопровождение для повышения продаж, Именно это вы получите после обучения у Сергея. Вы узнаете, как продавать свои услуги с помощью чат-бота. 8 главных инструментов маркетинга для создания воронки продаж. Digital маркетинг для вашего бизнеса. С чего начать и как организовать. Формирование собственного отдела продаж и управления им. Упаковка знаний и опыта для продаж. Создание входящего потока обращений для вашего бизнеса. Его успехи в профессиональной деятельности в цифрах с 2013 года – это более 200 тренингов. Среди крупных клиентов у него Coral Travel и крупнейшие сети турагентств «Поехали с нами» и сеть агентств «Горящих путевок». Он регулярно выступает на конференциях, сделал уже более 500 продающих вебинаров, обучил более 7000 учеников и получил более тысячи отзывов. Цитата. «Мой клиент – представитель малого бизнеса, которому нужно выстроить входящий поток обращений и продажи. Результаты – это стабильно работающий маркетинг». У вас много очень регалий перечислять, но у меня рада, я очень рада видеть такого молодого, уже высококвалифицированного специалиста. И хочется, конечно, для начала узнать о вас, о вашей истории в нашем сообществе, как вы к нам присоединились и почему вы решили поделиться своим опытом с нашими участниками. Ого. Спасибо за такое представление. Да, молодой на опыт уже есть. Значит, как пришел? Uh, у меня есть наставник, это Стоянова Стелла Георгиевна, которая уже участник из EZBizy, наверное, больше, чем полгода. Мне еще полгода назад рассказали про этот проект, что прям там моя аудитория, мои клиенты есть, это интересно. Я тогда не успел подключиться, потому что реально мало времени, но в итоге несколько месяцев назад все-таки меня Стелла Георгиевна уговорила, я с вами. Я вижу здесь потенциал, я вижу здесь... В первую очередь, сообщество людей, которые, ну, больше предпринимателей, есть тренера, то есть есть те, кому я могу быть максимально полезен, и для меня это такая площадка для роста. Поэтому рад здесь быть. И мы рады, потому что вы, конечно, очень кстати, да, потому что у нас в сообществе есть маркетинг-план, с которым люди очень любят работать. Также у нас реферальное дерево, с которым можно работать по всем направлениям, особенно включая Marketplace. Поэтому, конечно, ваша экспертность и знания в сфере диджитал-маркетинга, они очень будут актуальны. И хочется, конечно, от вас услышать, чтобы вы рассказали нашим участникам, вот почему так важна работа именно в интернете, да, и почему важно создать и придерживаться маркетинговой стратегии. Uh -huh. Что такое общая стратегия? Это, если простыми словами, это план метрик каких-то цифр, на которые хотелось бы выйти, да, и план задач, которые нужно реализовать, чтобы к этим цифрам прийти. То есть, может быть, кому-то нужно привлечь 50 клиентов вместе с кому-то, 10, кому-то 2, кому-то 1000. Неважно, какое количество. Важно, что есть цель понятная, и маркетинговая стратегия позволяет через конкретные инструменты к этой цели прийти. Стратегия нужна для того, чтобы вы понимали, как именно, что именно делая. Я получу здесь 50 клиентов. Допустим, мне нужно запустить чат-бот, лендинг, какую-то серию писем, серию касаний через SMS и так далее. Инструментов очень много. В моем курсе мы как раз будем разбирать 8 основных инструментов, которые активно используем в разных бизнес нишах И в итоге стратегия позволяет просто выполнять я это называю, выполнять план по лидам, выполнять план по продажам. Это единственная задача. И, кстати, один комментарий важный, это известная цитата Белла Гейтса, да, если вас нет в интернете, вас нет в принципе в бизнесе, это уже даже не столь актуально, в том смысле, что если вас нет в интернете, по-моему, вас вообще нигде нету. И, как по мне, это не то чтобы главная площадка интернета для продвижения, это единственная площадка, через которую можно выйти на массовый рынок. И самое важное, не тяжело найти свою целевую аудиторию, то есть легко это сделать. Ну, да, абсолютно с этим согласна. Сейчас очень многие просто переехали в интернет, мы сами живем в интернете, поэтому это очень актуально, когда ты знаешь, как правильно в интернете работать. Как будут проходить вообще занятия? То есть вы будете… Как, как правильно вообще создать, вот выбрать свою маркетинговую стратегию вообще, сколько их может быть, и, и как правильно понять, где именно тебе надо работать, в каком направлении? Стратегия начинается с понимания, что продаешь, это как бы самое простое, каждый понимает, что продает. Сложнее это понять, что продают твои конкуренты, чтобы можно было от них отстроиться, и сложнее на самом деле не просто проанализировать свою целевую аудиторию. Дело в том, что многие не эм, непрофессионалы в маркетинге, относится к целевой аудитории, к анализу целевой аудитории как к какому-то процессу, типа там я знаю, что у меня аудитория женщины от 30 до 50, там, предпринимателей и все. То есть это, это да, это неплохо, в общем-то, для начала маркетинга, но стратегия маркетинговая начинается именно с глубокого понимания болей, потребности вашей целевой аудитории, потому что именно под боли и потребности дальше выстраивается вся... Вся контентная часть, то есть тексты, заголовки, то, что мы используем в рекламе, в объявлениях, на лендинге, заголовки писем, призыв к действию и так далее. Соответственно, для того, чтобы правильно выбрать маркетинговую стратегию, мне нужно понять, кто мой клиент. Это первое. Второе. Я выбираю площадки, где эти клиенты есть. не понимают, где искать своего клиента, делают какие-то... Лихорадочные, случайные попытки, ничего не получается, и потом всем рассказывают, что маркетинг не работает. Типа интернет-маркетинг это ерунда, чатботы не нужно, лендинги не работают. Контекст и реклама дорого, все это не работает. Так вот, так происходит, потому что нет понимания аудитории, нет понимания, где она находится, нет понимания, как ее цеплять, через какие более потребности, нет понимания, как ее доводить до продажи. А какие у нас, ну ладно, не хочется там залазить в курс, да, ну а какие у нас вообще сейчас главные, получается, площадки, да, где мы можем искать аудиторию? это Инстаграм, Facebook, ВКонтакте. Социальные сети в первую очередь, да, то есть, если мы говорим про аудиторию, то два, две категории у нас есть. Первая категория это социальные сети: Facebook, Инстаграм, ВКонтакте, в том числе и Одноклассники, на самом деле, потому что там есть прям самая конкретная целевая аудитория: это женщины, мужчины, 40+, как правило, средний либо ниже среднего класса, в общем, понятная аудитория. Вторая категория – это то, что мы можем привести людей из поисковых систем, это Google, Яндекс, это Bing, раньше это было Yahoo и так далее. Вот прям две отдельные категории, где мы можем нашу аудиторию захватывать разными текстами через разные ключевые слова и так далее. Все остальное – это уже дополнительное. Соответственно, если хочется выстраивать стратегию, я бы советовал всегда начинать с социальных сетей и сразу добавлять сюда… Либо простые инструменты, например, в Facebook и Instagram есть такой инструмент, лид форма называется. Настраивается буквально за 1-2 часа, то есть вы уже через 2 часа получаете клиентов, их заявки, уже можете начать звонить, продавать, дожимать этих клиентов. Более сложный инструмент, допустим, чат-боты. В Facebook, вот лучше всего запускать сейчас в Facebook, почему? Потому что, опять же, есть целевая аудитория, которую мы можем очень четко захватить. Дальше работают лендинги, есть такой инструмент, как квизы, это опросы. Например, мы часто в туризме используем опросы вида «Пройдите простой опрос, чтобы получить подборку туров в Таиланд», там, самую подходящую. Люди заполняют, отвечают буквально на 7 вопросов. Один из них «Насколько вам тур актуален?» Люди указывают «Актуален», выбирая прямо сейчас. Все, это классный клиент. Лендинги рассказал, но, в принципе, этого уже достаточно. Я не буду сейчас анонсировать все инструменты. Самое важное, что я использую то, что работает. То есть то, что реально вам дает клиентов здесь, сейчас и клиентов недорогих. То есть это мы это называем лиды, лиды – обращения из интернета. Каждый лид, в зависимости от вашей ниши, может стоить вам от 10 центов до нескольких долларов. То есть там вложив 100 долларов, вы можете обеспечить свой отдел продаж, либо себя лично, если вы лично продаете полностью потоком входящих обращений. Надеюсь, я не сильно сложно сейчас рассказываю. У меня сразу вообще такой вопрос, а вот как быстро все это меняется, вот эти все инструменты? То есть mm -hmm. я просто, даже не успеваешь иногда за всем этим следить, сколько всего нового появляется. Все, как быть постоянно в тренде и знать, что работает, а что уже устаревает? Я занимаюсь маркетингом уже 12 лет, и есть фундамент, который не меняется. Появляются просто мелкие инструментишки сказал бы. Вот из последних таких глобальных инструментов, один единственный, который появился, это чат-боты. Он появился примерно 2-3 года назад. До этого ничего нового не было. Единственное, что появляются новые какие-то функции, фишки, допустим, там, в Инстаграм можно э, активно использовать IGTV для продвижения себя, это видеоплатформа. Либо если у вас там магазин, вы что-то продаете через Instagram, ShoppingTags и так далее. То есть появляется новый функционал, и на самом деле следить за ним не тяжело, потому что как только он появляется, сразу все новостные маркетинговые площадки об этом рассказывают, сразу всех начнет внедрять, появляются кейсы и так далее. При этом я бы честно... Не советовал э, хвататься за новые какие-то фишки, как за спасательную соломинку, если не разобрались с фундаментом в маркетинге. То есть неважно, какой инструмент использовать, важно понимать, через что цеплять аудиторию, через какой текст объявления ее заинтересовать, привести, как побудить к действию. Это важнее, чем инструменты. Инструменты – это просто дело техники. А мы когда еще а, говорим там, о соцсетях, да, тут уже сразу назревает вопрос по вот, упаковке упаковки товара. Вы об этом будете рассказывать? А вообще почему, почему так важно вот, грамотно уметь упаковать свой продукт? Я с этого вообще буду начинать, потому что на этой площадке у меня клиенты будут из разных ниш. И для разных ниш разная упаковка, и упаковка всегда начинается, вот как раз то, что уже упомянул, это с понимания преимуществ вашего продукта относительно ваших конкурентов, с понимания вашей целевой аудитории, понимания их болей, потребностей, их ожиданий. На самом деле в уроках я буду делать очень большой акцент именно на анализ, на понимание, а чего они хотят, а почему они в принципе должны обратить внимание на ваш продукт. А почему они не захотят ваш продукт, а какие мы можем использовать триггеры, которые побудят быстрее купить, либо наоборот, какие будут возражения, которые помешают купить. Вот это все вначале нужно проанализировать, выписать, чтобы потом сделать нормальный текст, например, лендинг пейдж, либо заголовок на сайте, либо текст в чат-боте и так далее. Без упаковки обычно вот, э, классическая ситуация в маркетинге, в бизнесе – это запускают какой-то сайт, делают тестовую рекламу, ничего не получается и потом начинаю только задним числом думать, блин, а мне же нужно было по-другому все выстроить, мне же нужно было, наверное, заголовок вот такой сделать такой болью, но уже в какой-то степени поздно, то есть с этого нужно было начинать. Поэтому нет упаковки, нет маркетинга, нет смысла тратить даже доллар рекламы, если вы заранее не подготовились по продукту. Вот у меня еще вопрос интересный назрел. Ну, маркетинг, я так понимаю, это уже вторая ступень, а вот первая ступень, наверное, к правильно вообще выявить... Нужен ли твой продукт на рынке или нет? А вот, да. может быть, вы можете дать вот советы начинающим предпринимателям и, или вообще, ну да, начинающим предпринимателям? Вот На что обратить внимание, когда ты собираешься запускать какой-то бизнес? Как понять вообще, нужен будет этот продукт? Есть ли смысл в него вкладывать свои силы и там деньги, например? Есть два метода, как к этому подойти. Ну, во-первых, маркетинг по своей сути это вообще гипотеза. Там одно из 300 определений маркетинга – это способ протестировать гипотезу, нужен ли ваш продукт в целом аудитории, либо не нужен. Так вот, два метода. Первый метод – это в принципе убедиться, есть ли спрос в поисковых системах Google и Яндекс. Это на самом деле самый классный способ, самый быстрый. Вы за пять минут можете зайти в сервис Google Keyword Tool, в Wordstat, ввести тот запрос, который могут искать люди – в поисках вашей услуги либо товара и посмотреть статистику. Это может быть 100 показов в месяц, может быть 100 тысяч показов в месяц. Это сейчас не важно главное, что вы увидите цифры конкретные. И если там есть какая-то значимая статистика, да, нужно запускать рекламу. Но! Часто бывает, что в интернете нету запросов. Вот, допустим, один из моих бизнес-проектов – это тренинговый бизнес. Мы обучаем владельцев турагентств, как выстраивать э, свой бизнес, как выстраивать отдел продаж, маркетинг и так далее. И владельцы турагентств, они в Гугле и в Яндексе не ищут, типа, как развивать турагентство, либо… Как мне организовать отдел продаж в турагентстве? Не ищу, такого спроса нет. Поэтому мы идем вторым путем. Мы а, размещаем в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте объявления и делаем быстрый тест. Что такое быстрый тест? Нам достаточно получить на самом деле 200 кликов по моему объявлению. Это будет стоить около там, 20 долларов, например, может быть, 30 долларов. Получить из 200 кликов какую-то статистику по конверсиям. Что такое конверсия? 200 человек зашли на мой сайт. Допустим, мой сайт должен конвертировать 10% всех посетителей в заявку. Из 200 человек 10% сконвертировалось. То есть я получил 20 заявок. О чем мне это говорит? Минимум 10% людей я уже словил, уже заинтересовал. Мой продукт нужен. И дальше я могу вложить не 40 долларов, а, допустим, 400 долларов, либо там, 4000 долларов в рекламу. И... Часто бывает, что тест может показать вначале хорошую динамику, а потом, когда вы начнете продавать этим клиентам, окажется, что им это не нужно. Поэтому есть как бы первый этап – это проверка, Трафика, проверка кликов, проверка рекламы, как реагируют в рекламе люди. Второе этап – это личное общение с вашей аудиторией. И я даже всегда советую, если вы хотите быть хорошим маркетологом, вам нужно взять трубку и лично пообщаться с клиентами, лично позадавать им вопросы, вот те самые, по которым мы анализировали аудиторию. Спросить, чего они обычно боятся, покупая этот товар либо услугу, что им нравится, что им не нравится, на что они внимание обращают, и в итоге благодаря такому процессу у вас появится полная картинка: нужен ли ваш продукт, можете ли его продавать, если да, в каких объемах. Ну, супер, уже на самом деле на интервью так много полезной информации. Ну, хотя бы мы уже всех подготовили, чтобы они уже, когда к вам шли, они уже знали, что они будут продавать. Ну, видимо, да. Скажите, а как вообще будет проходить ваше обучение? Я обучаю с 2013 года, у меня достаточно выстроенная система, как правило, это набор уроков которые состоят из двух видов уроков. Первый вид уроков – это готовые уроки в записи, когда есть видеоинструкции. Допустим, как настроить чат-бот. То есть это просто запись экрана, где я показываю, как я запускаю чат-бот, по какой логике, как я проектирую и так далее. Второй тип уроков – это где я вживу рассказываю логику, как это работает, как в целом подготовиться к запуску. То есть это в том числе формат вопрос-ответ. Соответственно, будут два вида уроков живой и в записи помимо этого всегда есть чек-лист по которому запускается какой-то инструмент допустим чатбот. бот а, помимо этого, я добавляю список, почему у вас не получится, <с> потому что часто бывает у клиентов э, с первого раза может не получиться результат, ну то есть запустили чат-бот, клиентов нету. И я уже знаю по опыту, что у некоторых людей опускаются руки. Я заранее их предупреждаю, что у вас не получится, потому что люди пришли в ваш чат-бот, но не заинтересовались текстом, который вы там предложили, значит нужно доработать. Либо заинтересовались, но не оставили свой контакт по какой-то причине. Я все это рассказываю, то есть я показываю типичные ошибки как их исправлять для того чтобы делали сразу правильнее есть а кому может подойти ваш курс я думаю это тоже просто каждому кто как минимум уже участник нашего сообщества он точно подойдет да бить на каждому потому что ну, я, я не знаю людей которым не нужно что-то предлагать либо продвигать себя как эксперта то есть всегда, вот, если вы хотите себя как-то позиционировать, есть реклама. Она либо какая-то органическая, то есть естественная, либо она платная, специально настраивается. В любом случае нужно как-то продвигать. И мой курс нужен для того, чтобы продвигать себя правильно, чтобы делать это максимально бюджетно, в том смысле не тратить деньги на глупости, на ошибки, и сделать это сразу правильно. То есть всем подходит, кто хочет сделать правильный маркетинг. Я вот хочу сказать, что а, идут сейчас в чате комментарии, круто, ждем, да, нужны инструменты, прямо в боль, супер с нетерпением для продвижения товаров и услуг в том числе и себя в том числе. Да, так, то есть, да у вас. А когда он начинается и с какого пакета можно будет зайти? Вы этот вопрос уже обдумывали или еще? Пакета я еще не обдумывал, мне нужна будет консультация, то есть я покажу формат, покажу ценность и обучение. Я Планирую начать в начале сентября. Это будет, я думаю, где-то с числа 5 сентября примерно. Вопрос в чат, подходит ли это для массажистов? Кстати, интересный момент. Вот у меня один из проектов – это маркетинговая студия, и мы в том числе берем некоторые ниши, сами для себя тестируем, то есть становимся партнерами в некоторых бизнесах. И вот один из, одно из направлений – это массаж. У нас там партнер во Львове есть, мы с ним запускаем воронку маркетингу. То есть да, это работает. Вообще любая ниша, где есть клиенты в интернете, работает. Быстрый пример, чтобы сильно не затягивали, в Гугле люди ищут массаж там во Львове, в Киеве, в Москве, в Одессе, где угодно. То же самое в социальных сетях. Человек может увидеть ваш пост, где вы пишете, например, 15 преимуществ или там, 15 фактов, почему нужно делать массаж минимум раз в месяц. Человек прочитал, там сразу у вас есть призыв там, записаться, либо там, в комментариях написать. Таким образом, вы будете с двух сторон привлекать себе клиентов. То есть да, можно. Конечно, мне кажется, вообще это все любому бизнесу подходит, действительно. Абсолютно. И вот еще хороший момент, что Леонар Нарф, который написал этот комментарий, он находится в Германии. По поводу вот как раз географии. Как это работает? Это работает одинаково во всех странах? Вообще везде. Маркетинг работает везде одинаково. И, ну, единственное... Закономерность в разных странах есть. Это то, что в некоторых странах некоторые инструменты работают хуже, либо лучше. Это просто связано с менталитетом. Либо это связано с, вот допустим, поисковой системой Google и Яндекс. В Украине, понятно, Яндекс не использую. Да? А, допустим, в Казахстане обе системы пользуются популярностью, и Google и Яндекс, но в основном пользуются Google. Либо, если мы говорим про мессенджеры, а мы будем с этим мессенджером тоже разбирать, то есть как через мессенджеры собирать аудиторию, продавать, то, допустим, в Казахстане WhatsApp в основном пользуются, в Украине Viber, в России WhatsApp, ну и так далее. То есть есть специфика региональная, небольшая. Сергей, скажите, а у вас, конечно, безумно интересная тема, но, наверное, у каждого еще могут возникнуть вопросы там, касательно его специфики. А планируете ли вы давать проводить личные консультации? Да, кстати, если кому-то нужна будет личная консультация до запуска курса, то я, в принципе, готов договориться и провести ее. Можно это организовать. Как бы технически я еще не знаю, как это сделать, но вы мне расскажете. Все-таки да. Супер. Я вас хочу поблагодарить. Ну, может быть, вы что-то еще напоследок нашим зрителям скажете, пригласите. Наверное, в качестве напутствия я просто через это столько раз проходил. Вот что хочу сказать. Если у вас есть потребность в клиентах, то есть вы понимаете, вам нужно продать сколько-то там, 5, 10, 15, 20, 100 услуг либо товаров ваших в месяц, я рекомендую не тянуть. То есть маркетинг – это настолько... Настолько причинно-следственная схема. Вы сегодня запустили рекламу в Facebook и чат-бот в Facebook, вы сегодня уже получаете клиентов, либо там через неделю, зависит от того, какой у вас продукт. И я рекомендую не тянуть, если вам нужны клиенты, уже разбирайтесь, уже запускайте, и я вам в этом помогу, начиная мы в сентябре. Супер. Сергей, спасибо вам огромное, рада вас приветствовать на нашей платформе. Спасибо. Да, и до встречи с вами в сентябре. Всем хорошего дня, счастливого. До встречи, всего доброго, до свидания.